Меня никто не любит. Тебе идет. Спасибо, блядь. Мне идут маты. Ничего не изменилось. В смысле? Че? Вот. И я такая думаю, все, все идут в жопу. Я пошла в магазин. Я хочу шоколадный торт. Сейчас приду домой, возьму большую ложку, включу себе сериал либо YouTube. Буду есть этот такой шоколадный торт и смотреть, какую ни хрена хренатенью. В итоге прихожу в магазин, подхожу к торткам, блядь, нихера нет, в какой-то стоит все невкусное, мне ничего не нравится. И я такая, все, меня обидел даже магазин, который дарит подарки на ничего. чего. Очень красиво. Я думаю, все, меня даже в магазине... подписки. Ты меня сейчас тоже будешь бесить, луна. И я думаю, ну все, говно. Меня никто не любит. Мне даже не везет в магазине проду. Ну, короче, все. И я такая, типа, ну, и в жопу этот мир. Пошла, думаю, значит, я возьму что-то другое. Прошлась по магазину и смотрю. Ногти новые сделали. Деньги элементы. На деньги, элементов, нет детей. У меня есть дети? Дети! Нет никого. На элементы, ебаный, в что ты пишешь? Ебутся комары. И вот, и я хочу, увидеть рыбку. Я думаю, это что за произведение искусства? Ну и, короче, купила соленую рыбу, так поела, так не так полегчало Короче, приходила со шоколадным тортом, вывод такой, не будьте бабами Потому что баба, это приходишь в магазин со шоколадным тортом и выходишь с рыбой соленой Ой, блядь, детка, Тимой, кайф, ой, ёпер, Иди работать на кассу пятерочки, требуются сотрудники, малыш я не могу оставить тебя без работы. Ну, я слишком добрый человек, понимаешь? Ну, типа, если я приду, ты же пойдешь нахуй. Понимаешь? Ну, мне кажется, ты там много не заработаешь, судя по твоей аватарке. Извиняюсь. Дико извиняюсь, конечно. Не могу, не могу оставить тебя без работы. Так, блядь, модератор мой. Что тут происходит? Хамка, похуй Ой. Меня никак не... у вас что здесь чем вы мерите здесь можно как бы ну, немножко поинтересоваться чем мерится мой модератор и какая-то луна? Я просто немножко пропустила, просто мне в пятерочку отправляют работать, я думаю, ты меня игноришь, я тебя не игнорю, вообще первое я вижу у тебя сообщения. Просто тикток не все сообщения так о своем. Ну ладно, я вас тогда оставлю, не буду вам мешать просто, хорошо? Мальчик призывался, что подарки тебе дарил. А, блин, так да кто он, он, блин, мальчик этот вообще красавчик, который мне подарки дарит. А вот кто не дарит, тот не красавчик. Вот и заиграла во мне, ЧСВшница. I'm sorry. Как бы бывает такое. Когда речь заходит о подарках в ТикТок, ну как бы все. Ну как бы ЧСВ просто Извиняюсь. Такой я человек. Ресторан сводить меня хватит? Что? Я поведу тебя в ресторан за свой счет? Я тебя? Что, охуел? Иди нахуй, до свидания. Я вообще взяла на Привет из Питера. Привет, привет. Если подарки не такие. Какие не такие? Я надеюсь, здесь, ну, немножко все понимают, что я с приколом говорю или нет. Мне просто немножко интересно. Ну, прикиньте, да, я листаю так тикток, захожу в кому-то прямой эфир, и тут такая, блядь, сидит особь, которая всех нахуй посылает, блядь, и все, до да, пизды. Ладно, я надеюсь, что вы понимаете ему юмор. Не зря вы тут находитесь, потому что здесь только люди с хорошим чувством юмора. Цвет это не подарок. Света, это знак внимания. Вот, вот, вот, красавчик, взял, и подарил цветочек, розочку. Вот, ой, ой, ой, блядь, ну что за хороший человек. <рик> вот меньше слов, больше дел, молодые люди. Меньше слов, больше. Я думаю, не веселись. Что не весели? А не, не все люди меня понимают. Ну, блин, бывает в жизни огорчение, как бы. Вот, сердечко, цветок, вот, блядь, вс. Моя внутренняя чесвешница блядь, блядь, это, просто радуется. Какое счастье, какая радость. Ой, ёперный театр. Ладно, все успокоились. Пацан к успеху ушел, но не дошел Видимо. за Вирту... виртуальность. Блин, это виртуальные подарочки, но эти просто подарочки можно переводить потом вот это, и я уже потом сама себе все куплю, поэтому вы не переживайте. Ничего не бывает напрасно. Привет, красавица. и стала богата с 400 рублей ну блять богатость четырехсот 400 рублей зря ли кто-то станет ну хотя знаешь ли все с чего-то начинают можно 400 рублей вложить в биткоины и ждать пока они вырастут план огонь как мне кажется Лучшие зрители, оказывается, дети. Я растерялась. Я, что болезненько, цветочек, растерялась, это очень надо постараться, я хочу тебе сказать. Это прям нужно, ну, что-то реально придумать такое. Только вот привычка, ты к нему, как птичка, позовет, и ты опять сорвешься по-любому. Знаешь, дурапа... Потом... Вот я перестала ругаться в прямом эфире, и сразу люди начали расходиться. Давайте еще зацепим какую-нибудь социальную тему, я поругаюсь, и опять люди прибегут. А так без косметики выходила в эфир, бывало. Не переживай, все равно красиво. что-то говоришь такое, просто цветочек, все равно. Что, потому что, блин, музыки не хватает, да? Для чистого кайфа. Я, короче, вот на этой стене, вот на этой, хочу что-то сделать. Но я не знаю, что. Это было правда, это было неправда. Что, блять? Давайте прочитаем еще разик. Это было давно, это было неправдой. Что было неправдой? Что будет вы Я очень знаю, что на этой стене мне сделать. У меня, типа, ну тут сколько квадратов, блядь? М -м -м -м -м, как, как сосед, сверху пали тебя нет, в ночь никого не появляюсь. Единственное, что... Привет, какой-то модератор у меня пришел, я даже не знаю, кто. Кто? Вот и единственное, что я хочу что тут выхожу на балкон, разговариваю по телефону, выхожу на балкон, окно открываю, так смотрю и у меня включается соседка, которая на этом же этаже рядом балкон, которая, она тоже стоит по телефону <laughs> разговаривает, я такая на нее, она на меня вот такие типа все правый воздушный поцелуй кому? И мы такие типа ага, я такая ну да тоже люблю поговорить, но ты даешь, что, что, что? Кому не лень сделала, мотератором? Че? че? Че? Че, че, че? И вот, а вот там соседи сверху больше вроде не парят. Не помнишь меня? А блин, какую-то аватарку, не помню такое. Ты в Москве нет, что взяли? Это я. А, ну ты просто картинку поменяла. Я же, у тебя же без имени. У тебя же просто эти циферки, буковки, поэтому я не помню. Привет, привет. Ты давно, кстати, тебя здесь с не... Вот. Инстаграм. Вот, ребята, все переходим в мой инстаграм, подписываемся там на меня. Я там красивая. Привет, Искемерова. Привет, привет. У меня тут, короче, видео. Получилось так, что она сначала залетела в рекомендацию Потом она стояла, стояла, стояла И тут пару дней назад снова залетела в рекомендацию У меня снова подписчики, лайки, просмотры А где татуировки? На моем запястье А если так это, это был? Ну это маска внести Я просто нашла новую, думаю, блять, какая маска Ну шо за красоты Ну как мне ее не попробовать Поэтому да, вот Как делишки, все хорошо Все прекрасно, все прекрасно Вика, я тут уже успела со всеми поругаться, а ты только сейчас пришла. Ну что такое мне, что снова начинать ругаться, что ли? Я уже тут всех разнесла, короче. Всех просто вот так топтала в землю. Потому что они херню всякую пишут. Сава, малейка, малейка, малейка. Только вот привычка к нему как птичка у меня эта песня заела конкретно салам всем салам я кричу своим пацанам Дагестан блин вот все ушли люди которые говно закопили пишет скучно там сколько квартир продала я, честно, я не знаю. Я не слежу немножко. Девушка, ты, конечно, не тоже. Даже... Ебать, подкат сейчас был. Вы купаетесь уже, я еще не купалась. Но я проезжала пляж, и там людей, как мух, просто едут. Господи! Господи, вы понимаете, что здесь грязно, они там все равно купаются. И у нас, в общем, в городе есть типа бассейн открытый Ну, они чуть-чуть за городом, ну как, ну, блять, короче, в городе, можно сказать И там, ну, типа, парк Там, по сути, Йоркен парк называется, там, типа, динозавры, там всякие И такая зона для купания, там, бассейн, диджей, ну, в общем, типа, тусовочное место И там тоже их, как мух, людей Потому что я по видела там, туф-туф-туф, деду, господи и типа там можно еще отдыхать, кайфовать, но, блин, то, что было на пляже, и там, блин, я прям вижу вот этот песок, я вижу его с моста, да, и я думаю, как он там грязный, вода, тофу, я думаю, как там можно купаться. Я лучше вот, вон, блядь, в ванночке полежу, покупаюсь чем в этом. А как эта маска называется, статок? Я не помню, может мне в директ написать, и тебе скину ссылочку ее. Она мне сохранена. Она новая, типа, какая-то И вообще можно было использовать После обновления Инсте Кстати, я тут Охренела, когда увидела, что В Инсте появилась вот, В статистике В общем, там, типа можно отслеживать, сколько, ну, сколько людей типа, на тебя смотрят, которые на тебя подписаны, и сколько людей на тебя смотрят, которые на тебя не подписаны. Я охренела! Это так прикольно! Это прям это прям было интересно! Я всегда думаю, что мне людей смотрят больше, которые не подписаны на меня. Ну, Почему-то я так, судя по сторис, особенно смотрю, ведь, знаете, такие... Я на тебя не подпишусь. Но я, блядь, за тобой буду следить и каждый твою сторис отслеживает тоже. У меня тоже нагти оранжевые. Я уже скоро менять буду. Вот. А сейчас, короче, я посмотрела статистику. У меня, короче, типа, ну вот если 100% смотрят людей, которые на меня подписаны, то еще 50% смотрят, которые не подписаны. И надо, чтобы вот эти 50% были больше, короче, чтобы смотрели не неподписанных людей, чем подписанных. И тогда это будет прям актив. Сейчас как-то можно посмотреть, кто заходит на твою страничку. Я, блядь, боюсь смотреть. Мне кажется, столько людей интересных там увижу.